Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена Балкарова, я врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук и руководитель центра доктора Блюма в Испании. В наш центр обратился пациент с явными признаками эмоционального выгорания и обострившимися на этом фоне хроническими заболеваниями. Метод профессора Блюма, влияя на весь организм в целом, восстанавливает эмоциональные и физические силы за 12 дней без медикаментов. Мне 23 года, я занимаюсь краткосрочным трейдингом, то есть внутридневным, среднесрочными инвестициями, в общем, биржевым делом, криптовалютами занимаюсь. И так как я очень много времени провожу за компьютером, много сижу, много это, вот, например, совершенно недавно случай был, просидели мы 18 часов с моим коллегой. Без остановки. То есть мы в 8.30 проснулись с утра, сразу сели и там до уже следующего утра почти просидели. Как бы получил очень много проблем с этим. Проблема со спиной в районе 6-7 позвонка. Я просто не мог вот так вот согнуться на выдохе. То есть если они правильно где-то чихну, повернусь как-то неправильно, все это гарантированный дискомфорт на несколько дней вперед, то есть я не могу нормально повернуться, не могу нормально лечь, то есть боль очень неприятная, которая прям, ну, действительно очень сильно качество вот этого дня понижает него. Были с детства у меня проблемы с печенью, синдром Жильбера, он не лечится, мне его надо просто поддерживать, поддерживать качественным сном, качественным питанием регулярным, дробным и отсутствием стресса. Все как раз таки то, чего мне в жизни не хватает из-за моей работы. Важно отметить, что эмоциональное и физическое выгорание правильнее назвать энергодефицитом. Проблема заключается в том, что организма не хватает сил на все возрастающие нагрузки. Возникает дисбаланс между тем, как энергия растрачивается и тем, как она восполняется. И Самое главное – это эмоциональное выгорание. Как раз-таки зимой вот, 2020-2021 ну, случился прям бум на рынке. И... Получается так, что я четыре месяца не выходил из дома вообще, то есть мне ну, просто доставка едой, причем доставка еды там с утра покушал, потом перед сном покушал, пошел спать, и перед сном, то есть там в половину четвертого, например, утра, в половину пятого утра ложился, то есть очень много потратил своих сил, и я словил очень жуткое эмоциональное выгорание, после которого э, уже весной начал чувствовать, э, особенно да, вот весной 1 апреля, вот прям ровно 1 апреля у меня случился огромный крупный убыток. Чем больше росли мои прибыли, тем сильнее были вот провалы в прибыли. Такие убытки были серьезные. Потом начало затухание появляться очень сильно. Чувствовал то, что ловлю разфокус, постоянно, концентрацию теряю. И когда, например, вот я начинал, у меня был полностью здоровый, чистый образ жизни. Там, ходил каждый день там, по 10 километров с утра я был весь да, постоянно заряженный, то есть никак, ну, по минимуму сладкого, никакой вредной пищи вот, то есть. и со временем со временем, то есть оно вот, ближе уже к зиме ну, начал терять вот этот вот целостный образ жизни. Чем больше сидел, тем сильнее росли проблемы, особенно с печенью, особенно со спиной. Особенно там с тазом и так далее, то есть в первую очередь печень это очень высокий уровень билирубина. 120 уровень билирубина это очень высокий уровень, то есть это желтизна, это прям, ну, очень сильная нагрузка на печень, интоксикация, вот. И я понимал то, что все то, что мне там помогало, я не могу его просто использовать, например, с печенью мне помогали барбитураты, Финобарбитал мне выписывали врачи специально то есть по красному рецепту но он очень ну у него огромное количество побочек всяких потом просто капельницы они тоже ну, не особо помогают то есть они не очень сильно ну, понижают понижает плюс спина ну прям уже начала болеть то есть я не мог нормально сидеть ровно я начал искать решение проблемы до этого, например, со спиной, я когда-то когда ходил в поликлинику, а мне выписывали там массаж, ходить там в специальную физкультуру, то есть там по разному поворачиваться, там, по разному там упражнения всякие делать, но оно не особо помогало на самом деле. Приехал, попробовал, позанимался. Буквально 3-4 дня, и чувствую то, что вот, а там упражнения, они, получается, прям выдавливают выдавливали мой, ну, прям, позвоночник. Я доктору рассказал о всех своих проблемах. Он мне, соответственно, вот сказал то, что нужно такие упражнения, там, такие вот делать, вот такие тренажеры, вот. Я начал их прорабатывать. Вот, доходил я, значит, седьмой день, и через буквально пару дней боль исчезла вообще, то есть... Ну, не просто, как вот фоновая боль исчезла, а исчезла даже тогда, когда я просто скручиваюсь вот так вот, скручиваюсь и на, на выдохе, да, она исчезла даже вот, вот в таком формате. Что касается печени, то уровень билиурбина ощутимо упал. Я сдавал анализы, был 120 после того, как я съездил от доктора обратно в Россию, был 86. Вот. Потом я не сдаю, но по ощущениям он упал, потому что э, бирюбин, он в принципе сказывается на всем, на всем самочувствии моего организма, то есть на пищеварении и так далее. Я не просто понимаю то, что здоровье — это такой ресурс, прям, ну, как бы очень ценный. Я это еще и чувствую, потому что то время, которое я провел за компьютером, то время, э, которое я потратил на то, чтобы эти деньги заработать, они конкретно меня покалечили. Э, именно сейчас до своей деятельности, после своей деятельности, до доктора и после доктора я начал чувствовать, что такое здоровье и чувствую то, что это даже важнее денег, которые ко мне приходят, Он как доктор рассказывал, вот здоровье, оно он очень быстро заканчивается.